Джон Невинс Эндрюс, 1829-1883. Доктрина о Троице была принята в церкви на Никейском соборе в 325 году. Эта доктрина разрушает личность Бога и Его Сына Иисуса Христа, нашего Господа. Те постыдные меры, посредством которых триединство, навязанное церкви, появилось на страницах церковной истории, могли бы заставить покраснеть всякого, верующего в эту доктрину, Ревью энд том 6, номер 24, страница номер 185, 6 марта 1855 года. Мелхис и Наши знания об этой замечательной личности могут быть основаны только на Бытие 14, Псалом 109 и на том, что написал о нем Павел в послании к евреям. Многое, относящееся к нему, намеренно сокрыто святым духом и бесполезно пытаться выяснить более. Он был царь Салима, священник Бога Всевышнего. Благодаря своему положению он даже превосходил Авраама. Христос священник по его чину. Однажды Малхиседек встретил Авраама, принял от него десятину и благословил его. Вот суть того, что мы знаем о Малхиседеке. Когда возникает вопрос, почему бы его не отождествить с той или иной заметной личностью того времени, или когда спрашивают, какому народу он принадлежал, кто были его родители, и как долго он жил, и когда умер, ответ один, у нас нет информации относительно этих вопросов. Но следующие слова Павла дали начало удивительным предположением о личности Малхиседека. Павел говорит о нем, что он без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда, Евреем 7, 3. Если эти слова принять в буквальном смысле, то они никак не могут относиться к человеку. Адам единственный из всех людей был без отца и без матери, и без родословия. Но жизнь Адама имела начало и конец. Инох не умирал, но он имел все остальное, чего, по словам Павла, не имел Малхиседек. То же можно сказать и об Илии, который, к тому же, жил намного позже Малхиседека. Но каждый член человеческой семьи, исключая Адама, имел родителей и начало дней, и, кроме Еноха, или конец жизни. Также и все ангелы Божии имеют начало дней, следовательно, и они, согласно словам Павла, исключаются. И Сын Божий тоже должен быть исключен, как и люди, так как он имел Бога своим Отцом, и в какой-то точке бесконечного прошлого имел начало дней. Итак, если мы принимаем слова Павла как буквальные, то во всей вселенной невозможно найти никого, кто отвечал бы этим условиям, кроме Бога Отца, который и без Отца и Матери, и без родословия, и без начала, и без конца жизни. Несмотря на это, никто пока не утверждает, что Малхиседек был Богом Отцом. И понятно, почему. Один, он назван священником Бога Всевышнего, Евреем семь, один, а дело священника приносить жертвы Богу. Но Бог, конечно, не приносит жертвы самому себе. 2. Павел говорит о нем как о человеке, хотя и большем, чем Авраам. 3. Павел говорит о нем, евреям 7.6, как о действительно имеющем родословии, хотя он и не знал, откуда оно ведется. От редактора в английском переводе короля Якова, которым пользовались пионеры, в Евреям 7.6 написано то, что буквально на русский язык переводится следующим образом: но сей, чье происхождение не от них то есть «не от сынов ливийных». Такой перевод более соответствует оригиналу, так как в нем определенно говорится о существовании родословия у Малхиседека, хотя оно ведется и не от сынов ливийных. 4. В Бытии 14.20 Малхиседек благословляет Бога Всевышнего. Это является ясным свидетельством, что он не был тем, кого благословил. О Малхиседеке написано, уподобляясь Сыну Божию. И это говорит о том, что Он не был Бог-Отец, потому что об Отце нельзя сказать, что Он сделался подобным, уподобился, Своему Сыну, и Который имеет существование, независящее от кого бы то ни было. Но о Сыне сказано, что Он был образом ипостаси Отца, Евреям 1, 3. Тогда что же в действительности означают слова Павла в Евреям 7, 8? мы видим, что они не могут восприниматься в буквальном смысле, так как это приводит нас к противоречиям и абсурду. Но если понимать их в переносном значении и толковать согласно тому стилю речи, который был принят у евреев, мы найдем очень простое объяснение. Евреи очень внимательно следили за своей генеалогией. Особенно это касалось их священников, так как, если священник не мог проследить свою родословную до то не имел права совершать служение. А тех же, кто не мог доказать свою родословную записями, говорилось, что они без отца и матери, и без происхождения. Это не значило, что у них нет предков, но что запись о них не сохранилась. Именно это подразумевается, когда говорится о Малхиседеке. Он был представлен в книге «Бытие» без записи о своей родословной, о чем Святой Дух умышленно умолчал. Мелхиседек представлен у Павла как не имеющий начала дней, ни конца жизни. Это не значит, что не было начала его существования, ибо такое утверждение истина только по отношению к единственному существу во вселенной Богу Отцу. Но очевидно, Апостол Павел имел в виду, что нет никаких записей в истории, переданных нам через Моисея о рождении и смерти Малхиседека. Он предстает перед нами без какого бы то ни было указания на происхождение, и история этого священника Бога Всевышнего заканчивается без записи о Его смерти. Это специально было опущено, чтобы можно было представить как можно лучше первосвященство Сына Божия. Под влиянием того же Духа который руководил Моисеем, чтобы сокрыть подробности о Малхиседеке, Павел использовал этот пропуск, чтобы проиллюстрировать первосвященство Христа. И мы хорошо поступим, если оставим все, касающееся Малхиседека, именно там, где это сделало Писание. Джон Невинс Эндрюс, 7 сентября 1869 года, Review энд Геральт, также найдено в выпуске Review энд Геральт. От 4 января 1881 года. Росвелл Феннер Котрел, 1814-1892. Он продолжал утверждать, что человек является триединым, то есть, состоящим из тела, души и духа. Он говорил, что никогда не слышал, чтобы апостолы исповедовали доктрину о троице, хотя, почему бы и нет, если человек состоит из трех личностей. Особенно же, если он сотворен по образу Божьему. Но образ, он говорил, является лишь моральным подобием. Поэтому человек может быть триединым и без доказательства, что таков и Бог. Но значит ли это, что один человек — это три человека? Я могу сказать, что дерево состоит из ствола, ветвей и листьев, и вряд ли кто-то будет возражать. Но если я буду утверждать, что каждое дерево состоит из трех деревьев, то это заявление вызовет сомнение. И если все примут утверждение, что одно дерево — это три дерева, тогда я смогу заявить, что в моем саду 90 деревьев, в то время как каждый сможет насчитать только 30. И тогда я смогу продолжить и сказать, что у меня в саду 90 деревьев, и так как каждое дерево состоит из трех, то я уже имею 270 деревьев. Также, если один человек — это три человека, то вы можете умножать его на три столько, сколько захотите. И еще, если, чтобы сотворить одного совершенного живого человека, нужно взять тело, душу и дух, то если затем обратно разделить их человек исчезнет. 19 ноября 1857 год ⁇ Review ⁇ Геральд ⁇ Том 11, номер 2, страница номер 13. Такая доктрина, в которой одна личность ⁇ это три личности, и три личности ⁇ это одна личность, совершенно противоречит здравому смыслу и рассудку. Я верю, что сущность и качество Бога гораздо выше того, что могут понять мой разум и чувства, но доктрина, против которой я возражаю, противоречит, да, именно так противоречит тому, что Бог сам лично заложил в нас. И Он не просит нас верить в это. Чудо находится за пределами нашего понимания, и мы верим в чудеса, в чудеса, которые не противоречат нашему рассудку. То, что мы видим и слышим, убеждает нас в существовании силы, совершившей величайшее чудо -творение. Таким же образом наш Творец сделал абсурдным для нас, что одна личность может быть тремя личностями, и три личности одной. И в его слове, явленном нам, он никогда не просил такому верить. Сама вера в Троицу не является таким уж ярким свидетельством пагубного влияния вина, которым упоены все народы. Тот факт, что эта доктрина была одной из главных, если не самой главной, на которой римский епископ вознесся до положения Папы, мало говорит в ее пользу. И это должно стать причиной самостоятельного исследования этой доктрины, так как бесовские духи, творящие чудеса, прилагают усилия, чтобы внушить людям веру в бессмертие души. И если бы я никогда ранее не подвергал это сомнению, я бы сегодня исследовал это до основания с помощью слова, которые современные спиритуалисты ни во что не ставят. Откровение может быть и за пределами нашего понимания, но, в любом случае, оно не противоречит здравому смыслу. В отличие от попримских, Бог никогда не заявлял, что Он может сделать и справедливым, и, обучив нас счету, не говорил нам, что нет разницы между числом 1 и числом 3. Давайте верить всему, что он открыл нам, и ничего к этому не прибавлять. Росвелл Феннер Котрел, 6 июля 1869 года, Ревью энд Геральт.